Так, мы начнем, наверное, с того, что представим, что ну, сегодня для меня, по крайней мере, очень значимый день мы а, в послах живого человека, мужчины а, Андрея Валерьевича Топакова. И, и я надеюсь, что нам удастся получить ответы на многие вопросы. Спасибо вам за гостеприимство, за то, что вы нашли на свое в... время. Вам? Благодарность. Ну что у нас? Вопросы опять же. По гражданству было mm -hmm. рассудно. Mm -hmm. mm -hmm. Вопрос был, почему повторное свидетельство о рождении получалось? Mm -hmm. да? Mm -hmm. да? да. То есть, еще раз говорю, что мы все рождаемся, на сегодняшний момент большинство из людей рождаются через роддом. Mm -hmm. Правильно? То есть, соответственно, ребенок родился, то есть, мальчик или девочка родились, у них берется кровь. По библии мы знаем что кровь это душа соответственно первая учетная запись это как раз имя души такой бумажечка такая специальная в роддоме где кровь берут значит ребенка из пятки из присла... из Нет, это скрининг называется скрининг. да то есть там указывается фио матери ребенка указывается дата рождения и мальчик или девочку то есть это имя души. Насколько я понимаю, это просто не публичное имя. А дальше в ЗАГСе уже создается, скажем так, публичное имя. Можно его назвать даже судном. Потому что, опять же, ребенок рождается через воды матери. присваивается ФИО в ЗАГСе. Да? То есть ЗАГС это, опять же, интересная организация. И что такое ФИО? То есть я упоминал в крайних роликах. ФИО в экономическом словаре – это перевозка, разгрузка грузов за счет трактователя. То есть, опять же, это морское право. Нам, я так понимаю, в ЗАГСе оформляют судно, так как, опять же, гражданство – вопрос. Если кто обратит внимание, недавно значит, мне скидывали фотографию билета проездного на автобус межгорода, и там как раз русский язык и параллельно сразу на английский перевод идет, чтобы было понятнее. Так вот, меня заинтересовало слово гражданство. На английском это citizen ship. В переводчик ввожу, да, действительно показывает гражданство. Но если ставим пробел между citizen и словом ship, соответственно, получается гражданское судно. Страна регистрации является гражданством, согласно Конвенции ООН по морскому праву. То есть и, и наши свидетельство это всего лишь ну, регистрация судна. Опять же, у меня есть советского образца, да, то есть свидетельство, где СССР только на корочке напечатано. Опять же, что это обозначает, непонятно. А... Опять же, это свидетельство, которое первое задают. Оно значит, что это человек живой? Подтверждает ли, ну, о том, что человек живой? Нет, это а регистрация судна всего лишь. Просто регистрация? Это судно, которое перевозит вашу душу. А повторюсь. Тело это... Оно а мы доказывать, Я не... еще раз... Сейчас мы как раз угу. к этому вопросу подходим. А то, что вы живы, показывает только ваша душа, кровь угу. выносите. Тело это всего лишь судно. Угу. Оно же без сознания не может само ходить, передвигаться. Угу. То есть есть капитан, угу. это душа или дух. Угу. А, как на мой взгляд, определить, кто управляет, дух или душа. то есть Дух, он, скажем так, с разумом подходит ко всем вопросам. То есть, спокоен, как удар. Душа, ну, это эмоции, ходячие эмоции. То есть, пытаются вывести на эмоции, вот эти противоположные, чтобы как раз вывести на уровень души. Ну, она чуть ниже, насколько я понимаю, чем дух. Поэтому, товарищи и провоцируют чтобы uh -huh. поведение, так сказать, управление судном взяла именно душа, uh -huh. то есть эмоциональная составляющая. Uh -huh. По поводу гражданства еще раз говорю, у меня прописано РСФСР, но я рожден в семьдесят пятом году, uh -huh. да? по сегодняшнему календарю а в семьдесят восьмом году меняли конституцию, то есть устав организации, которая зарегистрировала, скажем так, судно мое, uh -huh. то есть это юридическое лицо. Одно было юридическое лицо, Конституцию поменяли, устав, все, это уже другое юридическое лицо. То есть, соответственно, в 1978 году регистрация моего судна прекратилась. То есть, получается, в 1978 году у меня забрали права человека, так как судно в новой юрисдикции у меня не зарегистрировано было. То есть, в новом РСФСР. у нас же, как говорится, в Конституции, что права человека даются по праву рождения. Но если по словам человек подразумевается юридическое лицо, то есть, соответственно, права юридического лица даются с момента регистрации данного юридического лица. В этой системе он не регистрировался. Ну, юридическое лицо это человек не регистрировался. То есть, и получается, каждый определенный промежуток времени просто у людей забирают их права человека. Все. То есть, соответственно, живем мы, да, то есть там сейчас 14 лет, средства рождения рождении, надо срочно, значит, получать паспорт, паспорт и управляющий. Mm. То есть до этого момента управляли родители, да, как доверительные управляющие, только они могли ставить подписи, там, соответственно, представлять это юридическое лицо. Далее а Нет, родители, Нет. потом. А потом. опекуном кто появляется. Я же говорю, дальше доверительный управляющий mm. это паспорт, который выдан там, соответственно, mm. там МВД или -то. То есть мы им всего лишь доверили управлять. Против mm. ага, доверительного все, все. управляющего. И согласно канонов, значит, пока должность генерального исполнителя никто не заявился, то, соответственно, опекуны, попечители юридические лица могут узурпевать полномочия в отношении вашего имущества. Только после того, как вы заявляетесь генеральным исполнителем, никто из этих опекунов, там, госслужащих, не имеет права узурпевать полномочия. Существует ли какая-то процедура по заявлению себя управляющим? Или достаточно устно это озвучено? Это же все бумажный мировник. Угу. Поэтому, а, что ну, детские родители получали, да? Угу. Ну, а как сделать так, чтобы ты получил? И зарегистрировал в новую систему. Вот сегодня новую систему. Конституцию внесли, соответственно, изменения. То есть это опять отнимают права человека да, у определенных людей, которые родились там до того момента, скажем. Как внесли изменения. То есть сейчас уже прописана территория. Конституции, да, то есть в уставе организации. Почему я говорю, что то я стран... сходил за получил повторное свидетельство о рождении. Сначала надо получать на родителей, да, то есть если умерли, то сразу потом свидетельство о смерти. Вот свидетельство о смерти после этого будет уже стоять гражданство и, соответственно, указано, какой юрисдикции. Ну, то есть на сегодняшний момент это новая юрисдикция. То есть ты их судно регистрируешь в этой плоскости, там юрисдикции. Это твое наследие, это же судно. На них, на все, соответственно, начисляются там ресурсы активы, я так понимаю, что ну, это человек. Соответственно, после этого ты уже берешь свое судно, регистрируешь в новую юрисдикцию. И у тебя вместо, значит, у твоих учредителей, родителей, угу. такой, да, у них уже там есть строка гражданства. То есть там уже указывают гражданство, которое... Соответственно, указано было все смерти, по мере, у отца там, в России. И после того, как я, я получал все свидетельства раньше, чем получил на отца. И поэтому у меня стоит прочерки в свидетельстве о рождении, у ну, гражданстве на правителях. То есть это все ну, то же самое, что ты начинаешь груз с нуля. У тебя нет никакого, скажем так, за собой ну, багажа от предков, не осталось. Поэтому прочерки. То есть я с нуля начал игру, получается, пока не взял повторное свидетельство. А вот детям я уже когда обновил, да, то есть уже а, сразу виден статус у дочери, да, то есть учредители уже приобрели гражданство, они, они граждане. Граждане Российской Федерации были в старом сирийстве. А сейчас все, гражданство, то есть если строка гражданства подразумевает конкретный ответ, то там конкретный ответ. Страна регистрации россии то есть не в данном случае то есть здесь на сегодняшний момент есть устав да есть территория соответственно есть человек ну если хочешь у тебя будет еще и гражданин угу. то есть это совсем уже другой статус получается или ты был был э, скажем так на судне которая вот, передвигалась по э, внутренним морям по одной ну, и там mm -hmm. еще еще, особо экономической зоны последние 30 лет, да, mm -hmm. что и было прописано в конституции 67 статья, пункт 2, да, что как раз распространяется юрисдикция на это mm -hmm. Соответственно, ты там был как этот, ну груз привозили mm -hmm. Ну, трасс, это доверие, это все, что mm -hmm. такое траст, это доверие mm -hmm. Ну, факт в том, что ты в них рассматриваешь как груз то есть они перевозят в, в, в порту. Ну, раз территорию прописали <говорит> в, в Конституцию, то есть мы уже все в порту. То есть я перерегистрировал своему лицо, то есть уже получается, что его пере, э, э, груз уже доставлен, идет э, перегрузка, да? то есть одно на другое. И Конституцию на сегодняшний момент уже получается, что можно использовать ну, по их цели, в интересах. То есть, получается, до того момента, пока ты был всего лишь гражданином, имел билет на проезд, соответственно, у тебя не было никаких прав, только обязанностей. На сегодняшний момент ты уже, получается, как учредитель данной организации, mm -hmm. потому что твою сумму непосредственно э, находится на данной территории, и, соответственно, как человек, ему обязаны обеспечить достойную жизнь, и, согласно морского права, распределяются все ресурсы. Конец, он по-моему ну, да, прав. все знать. хорошо, прекрасно написано. Поэтому почему бы этим не пользоваться? То есть повторное средство мы что получается убиваем трех зайцев, да? То есть это у нас патентная интеллектуальная собственность на персональные mm -hmm. данные. Мы являемся держателем данного документа, тот же Вексель. То есть у нас прописан конкретно должник это ЗАГС. Да? То есть мы, я так полагаю, что мы в ближайшее время будем просто выписывать. Векселя, то есть природные векселя на данных которые будут оплачивать наши, соответственно, все необходимые затраты. Ну и получается, что есть привязка в этом документе к народу, да, к национальному, mm -hmm. то есть ты власть становишься на этой территории. Ну и первые 15 статей, 16, да, то есть четко дают понять, кто является конституцией власти, да, то есть, ну, то есть основа конституционного строя. Да? Ну, там же прописано в 30 что источником власти является многонацией. Да, знаю, народ, я сама, да я. и носителем суверенитета. Да. На сегодняшний момент, да, то есть когда ты получаешь повторным свидетельство, у тебя получается человек на руках. Но опять же, это мое всего лишь догадки. Если у тебя будет еще документ на твою душу, это в виде медицинского свидетельства о рождении да, с, да. с роддома. Каким образом запросить. Повторно? Запросить. Повторно вот и утраты. Да. Да. наш возраст уже они там пытаются да. пока скрывать. Да. у них где-то хранятся эти корешки от первых медицинских свидетельств. Они основании их должны выдавать. По крайней мере, сейчас детям такие вещи выдают, то есть без проблем. Там приказ Минздрава, там это называется, угу. 1687 кажется. Если я не ошибаюсь. Но. Нам тогда скрининг не делали по то время. Ну кровь Но всегда брали. Всегда, всегда, кровь, всегда брали. Да. кровь брали. Может быть это как-то по-другому называлось. И ребята по секрету мне говорят, что в роддоме, в, роддоме, в ЗАГСе хранятся все-таки образцы. Да. да, В личном деле. Хоть и нам кричат, что они это все куда-то там девают, все это ерунда. Потому то что детицов, там, они как регистраторы. Вот как... только где я родился, там и получают? А, не, ну свидетельство с... о можно в любом получить. Не обязательно где-то родилось. Ну где если родились? в России, угу. то выдадут в любом. А, в любом, да? То есть если я, допустим, проживала в Чаренской области и родилась ну, здесь там? Спокойно. Спокойно. Спокойно здесь. здесь спокойно, спокойно здесь. Вы да? из Мурманска, да, получали? Не, не, на Камчатке. А, с, ну с Камчатки, да. Это все равно, что, знаешь, ну, сейчас ты там не проживаешь, угу. твой человек хочет обосноваться здесь. Угу. Соответственно, должен кто уже быть здесь. То есть, ты приходишь это все равно в любой да? на Я также могу здесь. Здесь. Есть, а... Вообще без проблем. Если говорю, не умерли, то сразу еще берешь средства смерти. Угу. То есть ты являешься держателем данных документов. Угу. Ну, и желательно это Против помимо... воли я могу это делать? Нет. Нет, Только в согласии родителей? Так если они живы, они только будут получать, а, тебе не даст. То есть, если они живут в Челябинске, они будут это получать в Челябинске, а я здесь? Да, да. При получении желательно пускай указывают девичью фамилию матери, что отец, что мать, то есть это и народы. А Персона пускай там в виде паспорта одно имеет, Автограф, да? Тут вопрос следующий. А, как убедить это... их, что это нужно? то есть Они не в теме, и они вообще... Не это для работать. пенсионного надо будет. Для пенсионного? Да. Ну, скажем так. Ну, они сами Скоро. пенсионеры, и они понимают, что это не нужно. Как ну, бы, то есть... Не нужно. Теперь, ну, а где-то в рычагах воздействие, давление на них, чтобы... Как, да? Просто побеседуй. Mm -hmm. Не знаю, как это все будет выглядеть. Потому что, опять же... Гражданство России, да? то есть есть закон шестой второе гражданстве Российской Федерации, там где они с семнадцатого года несколько раз уже переносят, значит депортацию угу. лиц, которые не могут подтвердить гражданство. Угу. Сейчас принесли на двадцать год. То есть те люди, которые здесь приехали из других республик, да? Угу. Они под вопросом. Хоть у них есть паспорт, ну, опять, но гражданство-то не дает. Mm -hmm. А те, которые родились здесь, ну, почему бы не освежить? То есть, если я соседи, скажем, Грузии и Грузия, ну, опять же, Абхазия. Ну, это же все, не yeah. знаю, как у них сейчас это будет все распространяться, ну, союз будет восстановлен, да? может быть, не так он будет называться, может просто Россия будет называться, не знаю как. Но на сегодняшний момент права человека же обязались они выполнять, любой любой национальности защищать. То есть, как его там у нас рефер, итоги референдума 191 -го года никто не отменял, они есть, то есть 30 лет прошло, поэтому все это будет соответствующим образом зафиксировано. Вот человек если соответственно, имеет регистрацию. Вот и получается на сегодняшний момент, что есть человек, да, uh -huh. который, если хочет проживать, ну, скажем так, где за захочет, то есть такая функция, как постелирование документа. То есть в ЗАГСе, соответственно, заказываешь услугу, тебе проставляют печать, uh -huh. да То есть это легализация документа для иностранных государств. На сегодняшний момент, конечно, еще товарищи пока упираются, но это переходный период. То есть я так понимаю, что в ближайшее время все равно добьемся того, что права человека будут защищены в полном объеме, да? То есть если хочешь пользоваться конкретно управлять своим юридическим лицом, да? то есть своих интересов, то будешь управлять. Кто хочет через доверительного управляющего, ну пускай через доверительного управляющего мы то никто не против. То есть каждый для себя делает выбор сам. Наша задача всего лишь запустить процесс. Вот, по прогнозы, прогнозы, какие? прогнозы. Ну-ка, я же нет, ну, не не Ланга. Но сейчас даже по прогнозам, да, то есть смотрим доллар, потому что они его убирать из поля зрения будут, это однозначно. На сегодняшний момент, да, цена его там 56 рублей, там с копейками за получать 56 рублей за доллар да? а если ты откроешь значит сайт центробанка и зайдешь на это госбанк СССР там тоже интересно, там немножко гуляет ценник последний раз выставлена была цена 56 рублей 46 запятая 46, 46 за 100 долларов то есть получается на сегодняшний момент зеркальное скажем обозначение но ну, единственное, что Разница в 100, да, то есть два нуля лишних. Но эти два нуля прописаны э, в федеральном законе 87 о долговых обязательствах Российской Федерации перед гражданами. И там как раз э, они прячут курс между советским рублем и вот этим российским да, долговым рублем, как они его называют, э, прячут его в индексы потребительских цен Вот Я как раз 100. 100. как раз а. там. Разница что там и 32 это для продуктов питания, типа, для индекса, а для обычных, скажем так, несъедобных продуктов, как, изделий, да. 100,64. Ну вот как раз два нуля уберется и будет как раз то, что надо. Ну, то есть они ценовую политику подведут от под советских. Осталось только Насколько я понимаю, заключить союзный договор. Вот, ну, скажем, новый союзный договор, как прописано в постановлении за 91 год после референдума. Обязательно отрекут. То есть конституцию принять и, значит, принять. Ральф, ну-ка хватит там выйти. Интересно. На корпорту. Он тоже голос. Так, ну, конечно, все это интересно, хотелось бы задать некоторые вопросы, правда, составленные на коленке, явление. потому что, я как еще раз повторюсь, да, меня там встреча очень значимая, волнуюсь, ну, прошу вашего понимания. Да, на А? На ты Да, на ты, да. Издревле обращение на кому использовать? Чужакам, в ближнем другом. Правильно? Говори. Так. Вот о чем ты Если новости по диаграмме частоты шума э, вибрации человечества, повысилась, э, снизилась ли скорость смещения оси планеты? Ну, эти такие глобальные вопросы. Ты это можешь отследить сам, по крайней мере, по чистоте Шумана, то есть найдешь через интернет Томский институт, и там как раз они каждые два часа выкладывают диаграмму по изменению частоты Шумана. То есть как раз вибрация планеты mm -hmm. они выкладывают. То есть. Будешь держать руку на поле. По, по поводу оси, ну не знаю, последнее я не слышал, насколько смесь, смещение идет, да, то есть, ну, последний раз, насколько я помню, это года полтора назад они говорили, что ну, 50 посмешило. километров, что ли, там. Да, что-то там не сместилось. Поэтому точно. Данных я не могу сказать. Все, ладно, будем... Это в институт, есть, институт, из первого источника оттуда будем, наверное. Так, вопрос второй, значит, Конституция, статья третья, гласит о том, что есть, единственный источник власти и носитель суверенитета, многонациональный народ. Мой вопрос звучит так. с чего стоит начать реализацию своей власти? как не запутаться в казуистике, юриспруденции начинающему свой путь человеку делающему первые шаги. ну вот как мы собственно, да. говоря. ну смотри во первых ссылаясь на устав да? mm -hmm. то есть устав это организация то есть открыто ребята заходите к нам пользуйтесь да всем там. вот предложение это добровольно кто войдет там соответственно договор оферты публичный mm -hmm. подпишет ну, хорошо нас устраивает соответственно то что власть принадлежит на национальному народу да то есть ты с одного рода я с другого рода кто-то там встретил то есть и много у нас родов да ну и мы составляем соответственно национальный народ то есть носитель суверенитета и источник власти нас в принципе все устраивает да то есть у нас три ветви власти мы можем управлять соответственно как непосредственно так и через органы управления то есть мы здесь директора получается вопрос Каким документам, то есть эта же система, это юридическое лицо, значит, от них должен быть документ, подтверждающий, что ты принадлежишь к роду, соответственно, и твои полномочия, и регистрация, так как во второй статье говорится как раз про человека и гражданина, да? то есть государство защищает человека и гражданина, никого больше. Соответственно... Не физлицо, не есть, ясно Человек и гражданин. определение дано, да, да, да. То есть это да. высшая ценность у них. У человека есть права свободы, у гражданина, значит, права и обязанности. Да. Так вот, первый документ от этой системы, да, то есть, который мы можем получить, по крайней мере, официальный именно ЗАГС у нас раздает эти документы. Да, что мы пришли, ребята, заключили с вами договор. Вот публичный договор мы с вами его заключили. Вот тут пишите красиво, что обязаны обеспечить жизнь достойного человека. выдайте мне человека, то есть документ человека юридического лица, человек, кто, как они пишут, если в биологическом плане, то это разумное существо, да, то есть тот, кто может, но опять же это такое размытое понять, рождается же мужчина или женщина, ну, третьего же года. и согласно Библии, Бог сотворил человека по образу и подобию, а по образу Божий сотворил мужчину и женщину, и повелял им управлять землей. То есть, насколько я понимаю, вот через это юридическое лицо мы управляем на сегодняшний момент землей, то есть всеми активами, потому что, это же, мужское право, все на благо человечества. Ресурсы распределяются. Опять же, самое только начало Библии. Начинаешь, как образовалась Земля. Там все прописано. Что вода там была сначала. Может быть, из-за этого как-то привязка, да, да, привязка именно к морскому праву. Поэтому ну, надо обратить на это ну, внимание. И вот на сегодняшний момент свидетельство о рождении вот этой новой системы до да, которая там конституцию новый устав предложила тебе взаимодействие должна подтвердить твою, соответственно привязку к роду да? ну и то что товарищи зарегистрировали в этой системе твое судно которое будет передвигать твою душу перемещать да? человек же свободно перемещаться должен, Но мы то не против и получается что ты в этой системе, чтобы подтвердить, ты со старыми бумажкой здесь, ну, скажем так, для них никто. Ну, да, вот, как должно да, это отображено быть? Ну, отображено, в ЗАГС приходишь, я так понимаю, и угу. заключаешь с ними официальный договор, ну, в виде свидетельства о рождении. Угу. То есть, если рассматривать это как вексель, бумагу, соответственно, там есть должник. Четко, соответственно, прописываются, что они должники. Ну вопросов нету, раз мы доверили активы, потому что согласно Конституции там все ресурсы принадлежат народу. Ну, ребята, мы не печатаем деньги, правильно? То есть нам принадлежат ресурсы. Товарищи мы наняли для того, чтобы они обеспечили нам достойную жизнь, потому что мы хозяева земли. Пускай обеспечивают. У нас же нет договора с Центробанком напрямую. Это у них там какие-то договорные отношения. У Нас они вообще, по идее, не должны волновать. Мы просто говорим, надо вот это, вот этого ресурса нам надо тут на изготовление дома, например, 10 кубов щебня, 100, там кубов там, я не знаю, там, песка, ну и там, доски, там, все что плитки изготовки я, я помню конечно. про мерседес вот, интересно да там развернули когда что, мне нет, не нужен, мне вот, вот ну вам да же, ресурс, вот вам железо да. вот вам пластик да. там что необходимо мерседес вот и я же большой говорю поэтому на сегодняшний момент надо просто подтвердить статус конечно может кто-то со мной не согласиться кто-то большинство людей даже вот после крайнего ролика не просто большинство а есть такие люди которые там а с чем ты поздравляешь? А о какой России идет речь? Ребята, о той России, которая сегодня даже первый признак того, что меняется да, в системе, это изменяют Герку. Вот с 2017 -го года на вот этих купюрах Банка России изменили герб, А дальше началась перестроить. То есть систему перестраивают, нравится кому-то, не нравится, система перестраивается. Как уже много раз она перестраивалась. Мы, например, за свою там жизнь прожили там две или три перестройки таких да то есть на сегодняшний момент там я всего лишь хочу понять как ну, не утерять свои права человека при вот этих вот перестройках да чтобы если мы поймем суть соответственно нас в будущем это как ну как та же прививка от этой какой-нибудь там болезни да? как называется у нас же будет на это иммунитет нам не важно, что они там меняют, какие там, значит, свои там управляющие, мы просто знаем, что нам надо будет сделать, и все. Чтобы опять дальше продолжать в том же статусе mm -hmm. и быть на этой земле, скажем так, уже не в качестве ресурса mm -hmm. да, вот, управляющей конторы, а именно конкретно как учредители mm -hmm. и заказчики всего торжества. Ну хотелось бы этого вот добиться, но сегодня родители своего понять. имущества. Да, Можно вопрос нет. Получается. Да, да. пожалуйста. Там вот закон же об эвакуации который вышел. Я не знаю, какой он. Ну, 68-й, да, да. То, да. да. то есть вот получается, те люди, которые себя вот так вот заявили живыми, то есть, получается, их не имеют права, как уже как вот, неприкосновенные, да, к ним получается. Дело не в том, что там. То уже не, вот не, не куда-то увезти без согласия а, да. человека. Основное. Это первая статья, насколько я помню, mm -hmm. это значит при угрозе смене конституционного строя. Mm -hmm. Вот на сегодняшний момент есть новый герб mm -hmm. да, России, mm -hmm. государству, Есть население. Да, mm -hmm. То есть в ЗАГС они вносят, соответственно, регистры, вот эти наши юридические лица Советского образца свидетельства. Они их вносят, то есть в Единый Государственный регистр, Тем самым возвращают население на территорию. Mm -hmm. Соответственно, войска у нас есть, потому что с 2017 -го года был указ подписан значит, президентом, что приветствие теперь значит, в армии не служу Российской Федерации, а служу России. Угу. То есть это же тоже нужно задуматься. Валюта есть, конституция есть, то есть все признаки государства на сегодняшний момент налицо, но конституционного строя нету. Народ не может реализовать свои права. То есть он вроде как учредитель. Поэтому я так полагаю, что ждут три зеленых свистка, чтобы э, запустить процесс. То есть сейчас надо привести валюту в соответствие. Это я вот сейчас вам говорил. Про курс. Да? Цена всего лишь убрать долговые обязательства предыдущего правительства. То есть временное правительство, которое 30 лет работало, и это их герб как раз был на билетах Банка России. Да? То есть в 2019 году закон о этом временном правительстве закрыли напрочь, его просто закрыли. Новый приняли. ПКЗ номер была его закрыта. То есть все признаки того, что меняется структура управления на лицо. Доллар мы видим, что это, это последний уже, это, скажем так, ну, все, Западу. Россия получается суверенитет. Но опять же, суверенитет это чей? Кому принадлежит? тебе, мне, мне, нам принадлежит суверенитет, мы носители суверенитета. Потому что у нас есть человек зарегистрированный, на него распределяются средства. За счет этих средств, соответственно, управляющая организация будет обеспечивать достойную жизнь. Не как нам говорят, что все средства, там с налогов там берут. Налоги – это все хорошо. Но, друзья, для жизнеобеспечения, Достойность жизни? Да. Я же говорю, мы в принципе ничуть не беднее шейха. Каждый из нас. Даже богаче. но меньше, у нее меньше ресурсов. Но живут они богаче, чем Россия, российские жители. Просто там, скажем так, ну. Как-то распределяются между жителями, а тут нет. Ну, как-то заботятся, скажем так, о своем населении, именно коренном. Проводят да, их через базу, скорее всего, то есть у них судно зарегистрировано, но через доверительное управляющее, что товарищи не умеют до конца пользоваться своими активами, ну, их просто поддерживают, скажем так, в хорошем, обеспечивают достойную жизнь получается А у нас получается, что за местное население ничего не регистрировали. То есть наше право на землю не регистрировали. То есть система новая пришла, наше свидетельство никто не вносил. То есть, скажем, непредвиденный, только наших детей там. Получается, сделали так, как им выгодно. Все, ну, все, как бы, как сказать, законно не, все воруют. Не, не то, что выгодно. Тут же и банковская система, поэтому, скорее всего, меняли ну, через ага. вот такие вот махинации, меняли как раз вот именно глобальный уровень управления. Ну, понятно, но они же это делают осознанно. То есть куда-то же это все уходит. Mm -hmm. Никуда не уходит. Просто с одного перетекает в другое. Он никуда не уходит. Ральф! Mm -hmm. Ну, то мы сейчас э, говорим о том, что на тебя что-то э, распределялось, необходимо и статуса мертвого, и статуса вот этой учетной единицы заявить себя человеком в Первый шаг это получить повторную статистику. Я сделал, ну, сделал именно так, чтобы в этой системе, соответственно, занять, вот как ты говоришь, это верхнюю строку. В треть, третьей да. статье это занять там какое-то свое место. Да? То есть перейти да, да. из ресурса, соответственно, из в статус, да. Да, в статус именно управленца. Как это будет выглядеть дальше, ну, потихонечку это пытаемся навести порядок. Но ну, сами видите, что товарищи, скажем так, морские перевозчики, они еще до конца не поймут, что происходит. Ну и пытаются да, применить право сильно. Поэтому надо быть чуть-чуть умнее. Их же методами через юриспруденцию, ребят, просто задавать такие вопросы, о которых они, скажем так, в тупик будут. Ну, да. Еще задействовать именно, скажем так, союзников искать пускай даже их суд будет mm -hmm. это просто статус указываем ребята вот человек вот документ а эти ну, я чуть не пойму что вообще происходит этого нет того нету этого нету давайте-ка выясним кто это то есть когда ты их начнешь тягать и задавать соответствующие mm -hmm. вопросы как мне сотрудники там из прокуратуры требовали ну, ты же понимаешь что мы не можем дать ответы на эти вопросы я, я понимаю поэтому давайте как-то это находить mm -hmm. общий язык Просто и все. Но ну, для того, чтобы задавать какие-то вопросы, необходимо разобраться во всей этой видите ватой юриспруденции. вот, знаю. вот ты сослался да. на Конституцию. Там в принципе все прописано. Там все прописано. Меня более, да, становится понятно. Я хотел бы к следующему да. вопросу перейти. Какие явные признаки свидетельствуют о том, в каком из правовых полей. Ведется процесс, ну, я говорю сейчас о судебном процессе, там, какое право Там Морское, там, ну, по каким признакам? Я Торговое? Могу... Ну, по каким признакам я могу понять? Ну, первичные какие-то существуют, наверное. Ну, опять же, ты на Конституцию, если посмотришь, что три ветви власти. Mm -hmm. Исполнительная, законодательная, судебная. Ты как источник власти? Вопрос такой. Угу. Выборы. исполнительные были? Власть. Выполнительные. Президента. брали Ну, ну да, было. Законодательное было? Да. Законодательная была? Было. Было. судебную власть передавал? Не могу О, ну как? Выборы тогда были? Судьи. Я упустил, наверное, я... как это упустил да не было никогда а, ну, народ никогда свою судебную власть не передавал соответственно по этой конституции ты не мог быть ну, такой ветви власти просто не существует Но так как наше судно только приплыло в порт и юрисдикция была четко прописана это морское право соответственно товарищи просто как Арбитражные судьи, скажем так, ну, торговые сделки регулируют. И их основная задача это вексельное право. Ну, торговое право, но и есть вексельное. То, что если почитаешь вексельное право, то в торговом просто более расширенно прописаны какие-то процедуры. Это только морское право. Они в черных мантиях мертвых судят, те, которые представляются. То есть а, ну, я а, видел ролик с, с американцем, да. то есть парень, он сам закрывает судебное заседание, он заявляет, заявляет о том, что высшая здесь фигура, то есть он суверен, и на основании прецедента все объявления считаю, ну, да, я видел. Да, вот, ну, не единственный случай, только знакомка, да, а, ну, так и вот, не ну, удалось найти, чтобы у нас ну, российская российской ну, Судебные. у нас, скажем так, мало товарищей, они до конца не понимают, что происходит большинство. Ну, сам понимает, что в основная из этих э, лиц, скажем, масса, масса лиц купили свои должности. Знаний там, скорее всего, очень мало на эту тему, и для них-то как-то это, ну, новая Наша задача это всего лишь донести и запустить процесс. Ну, каким образом это вот у меня тоже вопрос вот такой образом? Донести до этих не, не. сумасброда этого, что они сами не понимают, что происходит. Нет, они, они понимают. Они хорошо. У нас именно эту вот, как раз тему и они хорошо понимают. Иски там можно потренироваться именно в вексельном праве. То есть в торговом праве. То есть у вас на вексельное на... На право. право, получается. Да. Главная их задача это должник. А они могут только с должником взаимодействовать. Если ты должна, значит, соответственно, могут лишить свободы. Но также себя идентифицировать как живой человек только? Ну да, женщина. женщина. А можно говорить, что ты генеральный да, собственник, родитель своего имени или нельзя? Угу. Нет. Опять же, вот как ребята мне говорят, что э, согласно с... семейного кодекса, 58-я, кажется, статья, родители, э, значит, дают имя, uh -huh. а отчество и фамилию присваивают ЗАГС. Uh -huh. Ну почему не сослаться на это uh -huh. То есть имя, да? родители вот отдали. А что там ЗАГС? Персона кого присваивает? у них и спрашиваете. Пускай uh -huh. они там отвечают. Раз. А, у них две трети выгоды uh -huh. от этой, скажем, персоны. Ну, mm -hmm. судя по тому, что у нас имя, да, родители дали, а эти товарищи. -то... А вообще возможно отказаться от персоны, то есть вообще не быть персоной, то есть просто быть человеком. Или это нереально mm -hmm. в нашей системе? Что такое персона? Ну вот эти персональные данные. Ну так это всего лишь публичное.. Да. Да. За за действие. За действие. Система. это Система судно, которое перевозит mm -hmm. душу, масло, да? ну, душу перевозит mm -hmm. судно, поэтому, вот, так вот кораблики взяли вот посадили и mm -hmm. перевозишь. Но опять же ты можешь перевозить не конкретно на своем судне, да, то есть душу. Хорошо. Вот или, через, другому, или через какую-то шлюпку, да, то есть в виде паспорта, да? То есть это что же тоже перевозка? Ну уже статус определенный. Хорошо, как быть прям вот генеральным директором этого судна? Вот как, как запретить им все вот это дело за своим судом, как бы, быть хозяином. Так вот, это же основа. Повторная основа. Uh -huh. Это основа. Ты его сама получаешь. И скорее uh -huh. всего, когда при получении ты просто указываешь не эту персону, uh -huh. а девичу фамилию матери. Uh -huh. Полностью просто пишешь. А почему именно девичья фамилия матери? Ну а потому, потому что это, это душа. Да, да. Это имя души. Ага. Понимаешь, одна ходит. То есть это персона, именно, да. скажем, душ, э, душа. Душа идет. Получается, и получается, в повторном свидетельстве у меня будет фамилия. Де, девичья mm -hmm. фамилия матери ты за получение все же оставляешь автограф, ага. это образец угу. твоей подписи, да? то есть вот, как я себе представляю, да, то есть мне для значит, обеспечения достойной жизни надо определенное, соответственно, ну я не знаю, вот вот это мне надо, то есть я прихожу угу. в организацию, ребята, мне нужно поставить вот эти вот значит вкусняшки, будьте добры, договор. они договор, соответственно, выставляют счет, но этот счет Перенаправляем, то есть делаем на нем индосамитную надпись, что платите приказу, значит, такого-то, там столько-то, столько-то, все. Это, это надпись на, именно на должника в ЗАГСе. Mm -hmm. Соответственно, оставляем автограф, да тот, что у них в учетной книге, который только они знают. Соответственно, и мы можем таким образом ну, сами регулировать, что у нас под принуждением, что не под принуждением, потому что это все туда будет поступать. Uh -huh. Uh -huh. Там у них между сам, да, действительно. Оно. И они, как, соответственно, э, доверительные управляющие, да, то есть распределение uh -huh. активов, ну, пускай несут все соответствующие убытки. Сейчас мы упомянули да. они сами надписи. Сейчас. Хотел бы тоже задать вопрос. Так, ну, по порядку. А что такое морской протест? Ну, то, что тебе не нравится. Тебе что-то не нравится, раз у них в морском праве, значит, соответственно, протестуем действие. какая-то форма существует определенная. Или волеизъявление, то есть... Ну, об этом, я думаю, стоит поискать больше информации... В интернете, да, у да. нотариуса есть там определенные формы, наверное, угу. с, через нотариуса делать, ну, я понимаю, можно и самим вести эти учеты все. А с этим, я думаю, лучше Хорошо, поискать я, в интернете, давай. да. И я, я, я сильно не вникал. Спасибо. Так, благодаря. Канон 23.4 позитивного права. Как осуществляется публичное уведомление? Ну вот вы через, доктор... через газету я смотрел, да. Да, я смотрел. Еще какие... какие Веду, все что угодно. Да. Ага. Голосом. Самое. Да, у меня есть там один вариант, так, не на камеру, а хотел бы уже обсудить, как вы это видите. Так. И еще, так, что у нас, как через, АС, <кх> через АКС получать подтверждение нахождения себя в живых. Ну, может сделать запрос об изменении фамилии. Вот тут, этот вопрос. Ну, вот это, вот. него ну, Нахождение в жилых, через акцию вот как раз, я понимаю, каждые 7 лет просто обновлять mm -hmm. бумажку. Mm -hmm. Ну и судя по тому, что мы в ближайшее время просто будем через нее работать, да, то есть направлять, скажем, для бухгалтерского ведения учета их организации в полном объеме, природные векселя, они точно не соскучились. То есть когда юридическое лицо не ведет никакой деятельности, да, то есть в бухгалтерии не поступает никакой отчетности, ну, соответственно, и через определенное время юридическое лицо закрывают, ну, ну судя по информации, понадобилось, да? да? Ну, вот здесь тоже самое. Бумажка есть, а, а там закрыто, не действует. Так, э, что делать в случае, когда не соблюдается указ 636 21 об, об, об утрате исполнительной власти, и продолжается активно э, это, э, преступное навязывание. Я его сильно поменял, вот Что чтобы они их упразднили, чтобы упразднили. Э, э, я, э. я же говорю, Но они, они продолжают навязывать свои услуги. Но. В нашем случае, я так понимаю, э, взять просто конституцию словами. Да сегодня в этом обществе работаем, да, сказать, с ними, и наше судно должно передвигаться без беспрепятствиям, значит, просто как э, основу взять их вот этот устав, акцептовать нужные нам, соответственно, э, статьи, ну и к ним еще приложить вот это регистрационное, значит, свидетельство нашего судна, то есть тем самым подтвердить статус согласно этого документа. И просто везде, ребята, знаете, читайте. Вот. А если еще будет у тебя прописано, что именно гражданство России, это, ну, именно слово, значит, гражданство, то есть не гражданина, а именно это самое, конкретно гражданство. Потому что некоторым пишут Российская февралы, а некоторым России. Именно гражданство. Это. Это, вот как гражданская свидетельство. Тогда я думаю, черно сам потыкать, что, ребята, я тут власть от ней как-то будем заметить а вы. вот Согласно конституции, вашего органа. Нет, вашего нет, этого нет. Ребят, давайте как-то это. Просто большинство товарищей, они, скажем так, далеки, да, то есть, ну, дали палочку, пистолет, крутись вверх, если хочешь. Но над ними есть надзорные органы. Даже сейчас, ради спортивных интересов интереса, нашел положение, оказывается, есть по прокуратуре Сочи и Краснодара по а 21 -го года свеженькие прям вообще о чем говорят. Ну там полномочия кем надзирают. То есть... угу. Ибо как раз вот про ЕВС, я посмотрел, там во, значит, на УВД надзирает, значит, прокуратура Сочи над этими спецприемниками, самое интересное, Лазаревского и Хосты. Они на сегодняшний момент закрыты. А вот. Ни слова не про спецприемник Адлерский. То есть товарищи, насколько я понимаю, ушли от надзора прокуратуры Сочи и как они на свое. Они просто переехали в другое, где нет контроля, и со всего, значит, большого Сочи они возят отдыхать всех дома. Маценство или Вадлер? Адлер, Вадлер. Моценство закрыто. А, закрыто. Ну это же Хостинский район. А, закрыто? Полностью говорит? Закрыто. Они старые на кирпички запустили, да? Не, они новую там новые. вроде построили. Вот даже на карте они а открыли. Евростандарты, да. Ну, там евростандартов, конечно, конечно нету, но. Ну как они это называют? Ну факт в том, что всех возят туда. Он маленький там, ну небольшой, но э, хостел, скажем так, работает на все сто. Посетили? Да, посетил да. нормально. А, кстати, я хочу передать привет от э, нашего общего да, там, знакомого друга э, Сургута, Он, как его словами, да, от Семихода первому ходу говорить самые, <laughs> самые теплые слова. <laughs> вот. Поэтому ну, да, ему тоже да, обязательно. дело. Передаем. об Антоне. Да, об Антоне тоже вот, потрясающий интересный <laughs> человек. Да. Интересно, да, конечно, как они Ну, все мы проходим испытания. Я вот здесь. Я прям, прежде чем какой-то шаг сделать, я определенно, я знаю, как далеко я могу зайти. Ну, mm -hmm. я, если я там, генерирую намерение там, добиться какой-то цели, mm -hmm. я его всегда, ну, всегда, почему-то в вот, моей жизни это происходит. Я просто понять, куда мне идти и что мне делать. Я же говорю, раз все товарищи ссылаются на вот эту mm. конституцию, да, Но, ну, соответственно, надо занять статус mm. соответствующий. С этого и начать. Если, конечно, э, как многие товарищи говорят, это торговые фирмы, новые торговые фирмы, там, ну. Естественно, это управляющая организация, но а, на сегодняшний момент, ну, ничего сделать не может потому что ты один, я один, да, то есть, раз сказать, мы новую организацию создаем, ну, не можешь победить вас было говорится, да? ну, в принципе, там так если разобраться, то написано-то хорошо, то есть, кто-то же соответствующим образом подошел к данному уставу. Почему бы на сегодняшний момент, пока мы только проходим значит, процесс становления, да, то есть понимание сознания, почему он пока не пользуется именно тем уровнем, который вот на следующем. Конечно, кто-то будет возражать, они там, духовные, у них уже давно там на другом уровне, потому что много людей пишут, все ерунда, что вы тут не туда тянете, но ну, извините, если Человек добился такого уровня, что он там, не знаю, может себе вот эти продукты там с ничего значит, реализовывать, вопросов нету. Но он только один там на все население такое. И людям не показывают, как это ну, доходить до, ну, до такого уровня. То есть он как из скажем, выпускник института приходит к первоклашкам и начинает, я тут такой высокий уже прошел уровень и вы должны вот на таком же уровне быть то есть для того чтобы люди достигли уровня надо им пройти определенные ну, стадии да. да то есть знания дать но если ты получил научился ну так ты дай знания -то. а что у нас большинство кого не посмотришь они начинают оскорблять людей за то что они там не понимают и все, -то. то есть они не могут просто дать информацию и начинают там переходить дайте все Такие-то, это плохие, это, если вы не понимаете, значит, я просто таких людей даже не слушаю. Мне неинтересно. Но все ты такой ну, образованный, умный, ну, дайте людям понятную информацию. Ну, и все. Если тебя устраивает тот, что ты уже добился, да, но ты не хочешь делиться, тогда просто не пиши нигде, афишируйся, да и все. Когда люди сами своим умом дойдут. Каждого свое испытания. Но опять же, это мое личное мнение. Да, я ты... его никому не навязываю. Не, я солидарен, абсолютно солидарен. Должен ли я я же не Только своим опытом. Я почему начал касю эту деятельность? Опять же, есть же какой-то алгоритм, где можно тогда обезопасить тебя. Мне вот, допустим, как женщина, мне бы не хотелось, чтобы меня закрыли в психушку или еще куда-то там. Вдруг я где-то как-то совершу какие-то шаги. Все от обработки персональных данных. То есть запрет наложить. О! Звать согласен обработку персональных данных. Можно начать с ЗАГС. На, его, на исполнение. Да. налоговая тоже. У них, как один, скажем так, наш соратник, он наоборот дает согласие налоговую чтобы закрывал все договора, там типа, типа вот юридическое лицо мое такое-то, и все образованные лица короче, все закрывают Ну, вроде как, говорит, сначала были там претензии от водоканала, говорит, я там с начальницей типа, пообщался. И потом, говорит, списали долгом, ну, не знаю, насколько это все, все масштабно у них там начинается, ну, процесс, а, говорит, прокуратуру, просто, говорит, занес согласие на обработку персональных данных, ну, только на защиту, да и персоны. Я вот тоже думаю, просто надо выписать им поверенность, и все, и пускай его персоны там защищают. Ну, к этому отдельно вопрос себе да. следующий вопрос. Как правильно составлять индосантную надпись на протоколе Векселя? Либо на лонжи держателя Векселя, ну, юридическому лицу, МВД. Ну, как он называется? Индосанту, да? Как ее правильно составлять? Недосанту кто передает. Да, как вы правильно составлять? Недосанту да. Как правильно составлять? Я думаю, что это... Лучше читать вексельное право, потому что, знаешь, я до конца все это ну, еще не опробовал, но опять же, надо внимательно с оговорками, то есть без на меня, там еще там есть всякие оговорки, ну, вексельное да. право, да, то есть здесь только именно на личном опыте на сегодняшний момент. Я не могу сказать, что вот это будет работать процентов То есть все эти товарищи они предлагают, оказать услугу. Это все предложение для того, чтобы, соответственно, иметь доступ к бюджетным средствам. У нас как получается, что есть, например, УВД Сочи, да, то есть есть сначала, можно сказать, МВД России, который является генеральным распорядителем бюджетных средств. То есть у него есть доступ. Он заключает договора там, например, с УВД Сочи, да. Соответственно, товарищи должны получить отчетность о проделанной работе Они наняли какую-то отделы полиции, которые юридически не зарегистрированы. И те, соответственно, выписывают протокола, там, типа, вот, ребята, для отчетности. Мы оказались только по услугу, вот по отдыху, вот по сам по проверке документов, вот по этому. И все это несут болтию, насколько я понимаю, чтобы получить доступ к безумным кто будет плательщик, опять же, все ждут разрешения от тебя. Но почему вы, возможно на обратной стороне, чтобы платить приказы и указать того, кто, соответственно, выписывает протокол? Ведь он же от нас хочет всего лишь получить доступ, разрешение за оказанную услугу. Угу. Но почему вы его также не подставить? Я думаю, что ему там очень задают вопросы по данному поводу. спасибо а вот допустим да я заявляю себя живой беру повторное свидетельство себе там делаю на на себя а вообще у меня есть и по и чем То есть я буду мать дети не его закрыть Управляй куда это же все имущество то есть вы заявляя себя о том что я живая я все равно могу ее питать. Нет, это всего лишь имущество. Но живая это вот женщина, mm -hmm. да? Управляет им, соответственно, душа или дух там. Mm -hmm. ну, на, какие, на какой уровень вибрации, скажем так, тебя то есть я также плачу налоги вот эти, которые. Не ты платишь снимаю. налоги. Ну, то есть вот это Твое вот. это самое даю mm -hmm. лицо, опять же, это, опять же, внимательно подходить. Это всего лишь механизм, который приносит.. Mm -hmm. Заход твоему человеку, он работает на твоего человека. Понимаете? Все идет. То есть в принципе так легко. могу перейти на самолане да. Ну, я думаю, что все возможно. Опять же, когда ты поймешь, ну все угу. там, в тему войдешь, угу. я думаю, ты найдешь для себя оптимальный угу. вариант. То есть, опять же, методом По-другому да? ну, по никак. Но все очень момент. Для начала просто начать восстанавливать свои права. Uh -huh. да, то есть ты uh -huh. права восстановила, хочешь управлять через давите на хочешь через, соответственно, uh -huh. вот этих вот персон всяких. Ну, сегодня нас просто привязывают uh -huh. именно через банковскую систему только. Ну, опять же, все вот Пытаются. эти все вот эти ЖКХ, все вот это вот. То есть когда ты как бы в че, статусе человека, то есть ты, получается, они то тоже что? Дело в том, что все ну, держится на договорах. То есть если ты расторгаешь с ними за договора, ничего не подписываешь, нигде ничего не заявляешься или запрещаешь. Смотри, человек, да, а -а -а. ему а -а -а. обязан обеспечить достойную жизнь у -а -а. по Конституции. У -а -а. У -а -а. Человеку только. Да. Но ты приходишь сама, добровольно заключаешь, вот, например, с например, сбытом -а -а. договор как физлицо. Да. То есть физлицо у них это обычный предприниматель. У -а -а. Да? Они, даже у тебя ИНН, что у паспорта, что у твоего ИП одно -а -а. и то же. Есть, По понятно? сути, даже если я не имею фэш, да, Алло. Да, когда приходишь, оплачиваешь, они задают вопрос, вы как оплачиваете, как физлицо или как юрлицо? А -а -а. Да, то есть всего да, шта. Да, вы сможете завтра утром являюсь вот таким физнецом. Твой паспорт ведь, да. Блять, с физлицом. То есть индивидуальный предприниматель. И когда заключаешь договор. Во-первых, ты обращаешь внимание, что ты заключаешь договор с той фирмой, с которой даже ее не существует. Но угу. договор-то да? есть. Ее нету. Но договор есть, и te, через него тебя держат. Или что я, как физлицо, буду использовать себе свой ресурс в качестве значит, получения выгоды. Угу. Договор всего лишь один год работает. Дальше он пролонгируется, если ты не имеют. скажешь, не я, не, я не хочу больше. Но они говорят, мы приходим к тебе и отрубаем следы. Они не могут отключить жизнь обеспечение. Да что это? Нет, никак. Вот Про у меня человека, я не платила, правильно? допустим, не платила я коммунальный, да, мне пришли и выключили, я отпечатаю. Вопрос опять. У тебя квартира? Ну, да. Квартира? Да. Ну понятно. А, смысл в чем? Да, что опять же, организации, с которыми ты взаимодействуешь, вот, приходят неуполномоченные лица. То есть ты опять же все в выписку смотришь, что извини. А, люди, которые отключают, они говорят, что мы представляем там юридическое лицо такое же. Мы представляем могут только через доверенность. То есть это уже как самоуправство? Конечно. Это, уже суд, это самоуправство. самоуправство. Но опять же, они э, тебя держат ага. за долгого и в суде за тебя. Никто не стрянет, пока у тебя есть ситуации, договор. Да, вот пока есть договор, а вдруг здесь что скажем? Что значит ты даешь согласие на обработку профессиональных данных. А так как тебе присылают квитанции, правильно? Квитанцы имеют все признаки векселя переводного. Пока у тебя вексель, они тебе прислали это предложение, ты его не вернул. Ты должна. Опять если... же, а если ты не заключаешь с ними договор на как бы, и тогда они тебе не будут предоставлять услугу, получается? Они. Что такое вообще переводной вексель? Это предложение угу. заплатить за них. Угу. То есть, но могут отсылать только третьим лицам. Поэтому самое основное это обработка персональных данных. Что в договоре и имеется. То есть ты заключилась с конторой, которая не существует юридически. И самое основное дело – обработка установленных данных. Они тебе присылают предложения заплатить за них. А так как предложение у тебя, ты их назад не возвращаешь, соответственно, ты должна. Хорошо, то, они на этого. Это, Если я правильно понял, то есть вот этот квиток, который нам приходит, предложение, да, да предложение, вот эта оферта, да, а мы, значит, запечатываем без акцепта и адресуем. Да, возвращай. но опять же, ты каждый месяц… Не Нет договора без акцента, и я же еще правильный. раз говорю, это каждый месяц ты должен им возвращать, правильно, угу. под ну, расписку сразу или там под э, письмом цель, письмо, то есть письмо, это затраты, да. но это лучше сразу прервать договор, да, поэтому Распорно. договор, на основании того, что он имеет все признаки фальшивости, угу. да, то есть э, лицо, которое там заключило неполномочное, э, филиалов таких не существует, угу. и самое основное, только могут отсылать третьим лицам, то есть основа ⁇ это обработка персональных данных. И важно что там это, сколько не пишут, сколько тебе просто там, даже не по счетчику. Но персональные данные, именно вот твои персональные данные, пока ты их не отзовешь, будут продолжать. То есть писать запреты на все, во все инстанции? Отзыв согласия. Не запрет, а отзыв согласия на обработку персональных данных. Вот ранее выдано а, такого вот... Отзыв согласия, ребята. Вот, согласно 152-го ФЗ, mm -hmm. в трехдневный срок уведомите меня, что вы прекратили обработку письма. Mm -hmm. Все. И долго расторгают. Но так, они неохотно это жить. делают, да? Ну, у нас более менее уже они самое. Расчухались, да? да? то есть это вопрос как-то работы. В других регионах, mm -hmm. скажем так, народ ну, тяжковато продавливает. Но, опять же, это все администрация да, обязана обеспечить достойную жизнь человека. У них четко прописано, что они оплачивают транспортировку света, воды, газа, канализации, там, топлива. То есть это их обязанность обеспечить должны. Не продать нам. Потому что мы им ресурс дали. Ну их действия, типа, человек не платят, да, вот они как бы в теме, да, и они думают, что просто такое как бы наглость, ну, получается, неплатильщик, да, жесткий. И они просто подают, типа, в суд на этого человека. Ну, они, сам, ты, я же говорю, когда ты отзываешь согласие на брок персональных, да? ты их переводишь уже взаимодействуя на уголовный кодекс. Угу. Все. Угу. То есть они уже совершают преступление, если да. кто-то там придет тебе и Вымогательство. Будет. Вымогательство это. Они законная персонала, да, да. Если есть у вас претензии, все в администрацию, ребята. Они, вот, согласно усталу, все четко. Угу. Исполняют контракт, соответственно, у вас с ними. Заключен на поставку. Поэтому будьте добры. Угу. А при приш... этом танцы, они все равно будут у угу. Нет. Мне кажется, что обработка персональных данных прекращена. Договор о Но опять же, в основном управляйка. С ними немножко тяжковато, но я думаю, что это уже самое угу. Потому что От твоего имени, если ты там покупала квартиру, то в не там должна быть согласна на провод при сонданных сказать, что нет твоего имени, там заключают договор. Ну, у меня на самом деле вообще клуб дом, Я только переехала в квартиру, собственность она у меня, да? Угу. А живут, где вот мне, допустим, отрубали свет, это я жила в этом, на съемке. То есть там угу. управляющая компания. Там, где я вот сейчас переехала, там клуб дом. Mm -hmm. То есть mm -hmm. там вообще статус живого вообще. То есть mm -hmm. получается, если я не платить не буду, получается, я вообще должна вот как бы один собственник там выходит, на которого оформлены, на застройщика оформлено получается все коммунальные. Я тут получается как не могу себе. Ну. Mm -hmm. Надо как-то. Не тут как Тут уже застройщика надо информировать. Обязательно. Как будем работать? Водичку разделал. Как так все будет выглядеть, не знаю. Тяжеловато, Вы права человека на север. Дальше. Получается, когда, а, допустим, касаемо пенсии, вот человек себя заявляет, меняет свое, берет повторное свидетельство, заявляет себя живым, какие-то отзывает эти согласия от, на ну, все на обработку Что там происходит? Как-то это меняется все в системе. Да все зависит от Пенсию зависит. все равно платят. Не, ну, все же зависит от того, у тебя же персона-то есть, угу. если положено. Ты управляешь им. Угу. Ты просто знаешь пексиное право, ты понимаешь, что это всего лишь карты и куда сколько распределить. Да? Угу. Значит, людей способны и Ты просто сама определяет Ну да, ну, большинство людей тоже, вот я сейчас от паспорта сделал, а как мне дальше действовать? Ну, ребята, вы значит, не торопитесь, если э, мы заявили, соответственно, генеральным исполнителем, да, то есть у нас новая регистрация этого юридического лица. На эту новую регистрацию, я так понимаю, надо уже ну, свеженькая все для них получить в таком случае да, на своих условиях там, не подписывать например да, тот, тот паспорт хотя там есть я, я смотрел крайний регламент да, то есть если им нужна такая пенсия uh -huh. соответственно в регламенте там как сначала должны типа, подписаться от этой формы что получила потом типа проверить паспорт ну а и, и, и там, подпис... как... ну, там положение приложение 1 называется да продолжение да. А, а да. да а в чем разница ну там форма немножко поменялась, поменялась. да а это в 773 все прописано да ну внимательно почитать угу. просто там тебе уже дальше предлагают типа ну ознакомиться и подписать но ну, я ознакомился а подписывать не хочу ну так же да? но ну, а с другой да. стороны опять же вот форму да они когда подписывают чтобы подписали эту форму при этом наша подпись дает согласие на обработку персональных данных и мы ручаемся за то, что эти данные достоверны. А как я могу ручаться, если у меня нет актовой записи на руках? Откуда я? Это в новом да. формате. Да. Откуда я могу? Ну это старый, то же самое форматировка была. Как я могу ручаться за то, что у меня нету на руках именно первички? То есть актовая запись у меня же на руках не выдали свидетельство, при этом не дали сверить с оригиналом, что там содержится, что здесь содержится. Насколько это точно? Я как я могу ручаться? за это? А вообще есть опыт тех людей, которые в Сочи это все проделывают и вообще нет никаких людей, знаешь? Не, не скажу даже. То есть вообще в Сочи мало кто вот так вот просит встречи, там, пообщаться? Там? Бывают люди, что просят встречи, но, скажем так, не всегда у меня есть время. Ну это понятно, что это все занимает время. Уделять. Да, люди. Пытаются идти. Нет, есть туда. такие, которые продвигают это как бы, и получают паспорта без подписи и там ну, все, все Я не, я там, не каждого отслеживаю, не Нет, может кто-то там возможно. в ютубе, в Ютубе там делятся. Нет, много. В Ютубе там много, это, много угу. таких. Ну, я да. пока что еще только. Ну, она говорит о том, что как много единомышленников, да, там, соратников на Сочи, да, на территории, да. ты об этом спрашиваешь? Да. Беседы да. ведем. Наверное, хочется побольше говорить да, за полученные ответы. Ну, вот, значит, как Мариночка уже сказала, был да. про, ну, методом пробы и ошибок, наверное, искать какой-то свой путь, да, пользуясь ну, вашим это, опытом, да. где-то опытом других. Где -то свою какую-то позицию, какую-то концепцию ну, ответы потом... какие-то получили. Да, безусловно, да. несомненно, и бесспорно. конечно, не, не уйдем отсюда, да? И, конечно, Мы с пустой. Да. Вот, на этом хотел бы закончить, и, и да. так мне не на камеру а задать вопросы.